Отлично. И мы начинаем. Итак, мы стартуем а, еще одно мероприятие в рамках нашего осеннего марафона. Я всех приветствую. Это суббота. И это день, когда мы будем а, считать деньги. Опять считать деньги. Но сегодня мы будем разбирать с вами активную модель нашего бизнеса. Активная модель, которая основана на MLM, которая основана на партнерской программе, в которой есть различные бонусы, которые позволяют людям с активной жизненной позиции иметь именно бизнес-модель как бизнес и получить возможность увеличить в разы в разы увеличить свой работающий капитал благодаря этой модели вот, и вообще иметь совершенно другие финансовые потоки скажем так сжать время и сделать доходности коэффициент выхлопа всего из этого скажем даже не те доходности о которых мы говорили на предыдущих встречах а в разы в разы в разы больше вот и а, здесь есть чем работать самое главное я всегда говорю о том что так как я сетевик уже очень много лет я уже 25 лет как а, дружу и люблю MLM, вот, я всегда говорю, что а, сам по себе маркетинг не имеет, сам по себе вот реферальная программа, она не имеет никакого значения, если нет в ее основе чего-то значимого, чего-то ценного, да, какого-то продукта. Много лет мы работали с продуктами, мы продавали а, качественные продукты питания, а, какую-то косметику, может быть, что-то из бытовой химии, какие-то БАДы и так далее. То есть это были качественные продукты, про которые мы рассказывали, это была ценностью, вокруг которой строилась Скажем, та или иная компания. В данной ситуации последние примерно, наверное, лет 6-7 стали появляться финансовые компании, в которых продуктом является финансовая какая-то определенная услуга. И мы а, в прошлое занятие, это было позавчера, очень а, детально, и мы будем еще это делать, но мы уже уже очень много хор хороших вещей рассказали и разобрали о нашем финансовом продукте, который сегодня предоставляет нам компания. А, Индотех, финтех-компании. Поэтому с таким продуктом маркетинг, реферальная программа, она становится намного выгоднее, она становится перспективнее, надежнее. Вот. И сегодня мы будем разбирать именно, как это все устроено, как эту бизнес-модель мы можем использовать каждый для себя в разном темпе, вот. как ее можно выстраивать стратегически на длительное время, потому что это не та ситуация, когда... Проект может отработать 3-4-5 месяцев и надо бегом-бегом вытаскивать свои деньги, бежать куда-нибудь, да? Вот, это абсолютно не та ситуация. Здесь можно выстраивать прямо на месяцы, годы и э, на длительное время. И, конечно, лучше всех, лучше всего, наверное, чтобы на первой нашей встрече по маркетингу э, рассказал человек, который участвовал именно в создании этой программы бонус на Это один из основателей, один из фаундеров компании «Дейзи» – это Илья Манин. Слава богу, он по субботам тоже работает, <laughs> и он сегодня с нами. Поэтому я сразу передаю слово э, Илья тебе. Вот, и мы начинаем работать. Так, всем привет. Да, у нас по субботам не работает Дима Гущин в Израиле. Вот, благо там люди по субботам не работают. А он вообще человек религиозный. Вот, слава богу, меня это не касается. Вот, я работаю каждый день. Мне не важно, суббота это, среда или еще что-то. Вот, может быть, слово «работает» не самое подходящее, Катя, да? Ну, по крайней мере… Ну, да, да. я другое дело веду. Все поняли. Да, по крайней мере, занимаемся бизнесом, да, зарабатываем деньги. В общем, этот процесс, он достаточно творческий, и он мне очень нравится. Сейчас, одну секундочку, я только буквально вернулся домой, включу кондиционер. Вот, и мы начнем. Я подготовил слайды. Это немножко старые слайды, то есть это слайды начала лета», да, поэтому там… Некоторые слайды, примеры будут э, немножко устаревшие, мы не успели их обновить, но ничего страшного, главное показать суть. Э, Катя, подтверди, что видно экран. Да, да, все уже хорошо видно. Так, так, так, так. Вот так вот, да, на весь экран показ да, виден? Окей, да. угу. okay, отлично. Значит, смотрите, действительно, когда мы создавали этот маркетинг, у нас была задача создать маркетинг не какой-то там хитроумный или навороченный, который нельзя показать за пять минут, а маркетинг, в котором, во-первых, достаточно легко заработать как новичку, так и профессиональному лидеру, и маркетинг, который имеет в себе две компоненты – Первое – это доход от того, что люди в команде покупают пакеты, покупают, покупают, покупают. Ну, как всегда, это в MLM бывает, да? и ты зарабатываешь процент. Зарабатываешь сразу же, зарабатываешь через смарт-контракт, автоматизировано. Тебе на TronLink падают USDT, да, комиссии. Это мы понимаем. Сейчас мы про техническую часть не говорим. И вторая компонента, которая сейчас уже начинается начинает показывать себя во всей красе, вот, в основном на Форексе, да, хотя в крипто мы тоже это видели, это видели в прошлом году, хорошие были чеки тоже резидуальные. Это когда ваши клиенты зарабатывают деньги на продукте, о котором, Катя, ты сказала, и с того, что они зарабатывают, с этого процент идет, согласно также маркетинг-плану, пригласителем на несколько поколений. Ну и плюс, естественно, часть идет в карман эндотека как комиссию, да, потому что они все-таки этот продукт реализуют, они все-таки помогают нам всем зарабатывать деньги. Вот. Поэтому вот эти вот две вещи мы учитывали в маркетинге. Сам маркетинг, я отдаюсь отчет, что он получился немножко громоздкий, его тяжело показать там в кафешке где-то при встрече, да, на салфетках рисовать за три минуты. Вот. Но э, на самом деле, если разобраться, если разобраться, если простым языком это все донести, э, я обычно стараюсь говорить очень простым языком. Я не люблю вычурность, не люблю, когда, знаете, там сложные слова используют. Правда, меня некоторые э, поправляют и говорят, что, Илья, порой, тебе может кажется, что ты простым языком говоришь, да, но люди ни хрена не понимают. Вот поэтому, Катя, твоя роль сегодня, как я вижу, э, переводить на простой язык. Тем людям, сложно, я буду упрощать. Да, тем людям упрощать, тем людям, которые, может быть, не глубоко еще в теме, может быть, там в МЛМ не так давно и так далее. Да? А моя задача сегодня не делать углубленную школу с деталями, да, разбирать все кейсы, но не делать совсем по да. Я покажу, как здесь можно заработать. Вот Тема действительно у нас субботняя – это деньги. Это любимая тема моя лично в бизнесе. Да? Это причина, почему… Мы приходим в бизнес, вот, мы здесь занимаемся неблаготворительностью, вот мы пришли в этот бизнес за деньгами и за реализацией, конечно же. Да. То есть деньги как следствие, как сопутствующее некое явление да, вашей творческой и личностной реализации. Вот, деньги не нужно ставить во главу угла, чтобы все замыкается на деньгах, да. это просто средство, вот. но это приятный, приятный такой доп, вот, приятное дополнение к успехам построении бизнеса. Итак, у нас есть пакеты краудфандинга, да, юридические, это краудфандинг, И вот эти пакеты, их всего 10. Здесь люди покупают пакеты. Первый пакет. Первый пакет, одну секундочку. Вот экран чуть -чуть закрывается. Первый пакет 100 долларов, это минимум для входа в систему Дейзи. Дальше 200 долларов, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и 51200. Понятно, что многие смотрят на 25600, на 51200, да, переводят это в рубли, сидят с калькулятором и думают, боже мой, это какие огромные деньги, да, да, где я найду людей с такими большими деньгами. Вот. На самом деле никто не заставляет, естественно, брать все пакеты сразу же. это можно делать порционно, постепенно. И очень многие так и поступают. Берут вначале пять пакетов, потом докупают шестой, потом берут там моментум пакеты и так далее. И э, я всегда придерживаюсь принципов в бизнесе и всегда своей команде много-много лет говорю о том, что не нужно заходить в кредиты, особенно когда это касается финансового бизнеса, и вообще в принципе инвестиций да, э, и любого бизнеса не нужно продавать квартиры, закладывать там машины, вот, брать э, в долг у своих родственников деньги, да, для того, чтобы заработать как можно больше, для того, чтобы реализовать какие-то свои низменные инстинкты, да, и идти на поводу своей жадности. Не нужно этого делать. Вот, давайте все-таки с холодной головой приступать к бизнесу, да, и тратить сюда, на этот бизнес, те деньги, которые вы можете себе позволить потратить. Вот. потому что не забываем о том, что здесь система Харис Харитон, об этом говорит Анна Бекер всегда, создатель наших алгоритмов. Это означает, что здесь потенциально можно очень хорошо зарабатывать, и мы на Форексе видим шикарнейшие доходы, реально беспрецедентно шикарные. За много лет своей деятельности ничего подобного я не видел. Да? Они фантастические, они просто фантастические. Вот. Но при этом не нужно забывать о том, что здесь также есть и риск. И этот риск он гораздо больше, чем э, риск потери денег, там, э, когда вы делаете депозит в Сбербанке там, или вкладываетесь в ПИФы, или покупаете акции каких-то компаний. Вот. Он достаточно высокий. Хотя, конечно же, его компания «НДАТЭК» контролирует. Так вот, эти пакеты покупаются один за одним. И нельзя сразу же купить пятый пакет или седьмой. Нужно сначала пройти всю вот эту сушку. Первый, второй, третий, и так далее. И принцип здесь такой. 70 на первый, на второй пакет мы видим да, распределение 50 на 50. Это значит, что 50% средств идут в торги для тестирования этих алгоритмов. Да? Юридически это так выглядит. И если во время тестирования зарабатываются какие-то деньги, то вы можете эти деньги вывести. Так работает сама модель. Пакет второй работает таким же образом, 50 на 50. А вот пакет третий, третий работает по принципу 70 на 30. Это уже не промоушен, это уже постоянный маркетинг. Он всегда дальше будет так работать. Это значит, что 70% ваших средств, начиная с третьего пакета, идет в торги. Это значит, что больше денег идет в торги. Это значит, что вы можете больше денег на этом зарабатывать, да. Вот. Оставшиеся деньги, они идут в маркетинг. Плюс вы покупаете, получаете доли. Доли в компании. Не забываем о том, что все мы акционеры компании Endotech, будущие акционеры. Да, сейчас пока что просто имеем доли, которые потом будут а, конвертироваться в акции компании Endotech. А, и плюс у нас запущены пакеты моменту. Вот эти «Моментум» пакеты – это вообще сказка с клиентской точки зрения, потому что 90% ваших денег идет в торги. И я думаю, что многие согласятся, что если цель если – цель это не акции компании, если цель – это не построение бизнеса, а если цель – если вы просто клиенты хотите, чтобы ваши деньги на, ваш, на вас работали, вам выгоднее, чтобы больше процент при покупке пакета заходил в торги. Ну, это логично. Если 90% заходит, то значит, что вы можете в деньгах заработать гораздо больше, чем если 70%. Но эти моментум пакеты – это промошен, который мы продлевали уже несколько раз, Пока он работает. Он, скорее всего, будет работать до конца сентября, весь октябрь. Ну, посмотрим, да. там есть некоторые цели, которые мы должны достичь. Может быть, этот промоушен продлится, может быть, будет какой-то похожий промоушен. Пока не могу сказать. Так вот, чтобы получить возможность направить 90% в торги, для этого вам нужно иметь уже 5 пакетов в этой системе. Уже иметь 5 пакетов, тогда вам откроется возможность купить пятый пакет Momentum. А потом вы можете купить шестой пакет обычный, 70% идет в торги, и шестой пакет моментом, и так далее, и тому подобное. Вот здесь это показано, с пятого пакета 90% средств идет в торги, если вы покупаете эти Momentum пакеты. Кать, пока понятно? Да. Окей, да, двигаемся дальше. Вот здесь пример показан, но я думаю, я не буду. не буду… Эти, эти цифры зачитывают. здесь я думаю все в таблице и так понятно. Кстати говоря, вот эти, эти слайды, да, эти слайды вы можете получить. То есть сейчас мы общаемся, мы проводим эту школу для людей, кто рассматривает построение данного бизнеса, да? то есть мы говорим про маркетинг-план. Таким образом, вам для работы нужны слайды, чтобы показывать людям, как работает маркетинг-план, вот, вот эти слайды это самый главный инструмент. Если вы, конечно, не сделаете свои, то есть вы можете эти слайды переделать и так далее, упростить, показывать под своим углом у каждого свой опыт, свое понимание. Кто-то, может быть, у доски что-то рисует, стоит у доски, да, кто-то в интернете выкладывает ролики, ради бога. Но вот эти слайды, естественно, вы можете получить, то есть они не являются какими-то секретными, недоступными. Вот, Поэтому я не буду в цифры уходить. Я просто покажу, что вот для того, чтобы купить 5 пакетов, обычных и купить потом пятый пакет моментум, чтобы у вас больше денег в торги шло, оптимальный вход получается 4700 USDT, ну считайте, что долларов. Вот это тот бюджет, который клиенту необходимо иметь, чтобы наиболее эффективно, да, с наибольшей эффективностью запустить деньги в тестовые торги с компанией Endotech. Если у кого-то из ваших клиентов нет таких денег, ничего страшного. Он может хоть на 100 долларов зайти, хоть на 200, хоть на 400. И потом планомерно, планомерно поднимать свой уровень участия. Да? А теперь у нас в маркетинге есть э, пассивный доход. Это когда вы никого не приглашаете, но зарабатываете. Во-первых, это вознаграждение от трейдинга. Представляете, здесь краудфандинг. Вы даете деньги на развитие алгоритмического трейдинга компании МДТ, получаете акции компании. И еще помимо этого, если компания во время своих тестов разработки софта э, зарабатывает какую-то прибыль, вы еще эту прибыль можете получать. То есть это абсолютно уникальный э, случай краудфандинга. Такого аналогового я лично не встречал на рынке подобного аналога. И э, эти вознаграждения вы можете получать. У нас есть люди, кто с Форекса каждую неделю, каждый выходный запрашивает э, свои вот эти комиссии, заработанные на трейдинге. И стабильно по понедельникам их получают. Потому что у нас 1-2 дня уходит на то, чтобы получить эти комиссии. Второе – это, конечно же, владение акциями. Это тоже пассивный доход, но он отсроченный, потому что нужно ждать, пока компания реализуется там, с акциями и так далее. Это, на это может уйти еще год, может быть, полтора года. Да? Мы больше об этом будем говорить, скорее всего, в Дубае на большой конвенции в феврале следующего года. Показывать видение, да, куда это все движется и что с этими акциями будет. И третье – это потенциальные переливы в матрице. Я знаю, что есть, естественно, компании бинарные, есть компании тринарные, Даже там в линейных бывают переливы, бывают такие маркетинги. Вот переливы – это такой элемент некой халявы, когда вы ничего не делаете, но вам в команду сверху падают от спонсоров какие-то люди. Эти люди они могут делать объемы, давать объемы, и вы с этого будете зарабатывать. Вот. Переливы – это отнюдь не гарантия. Это скорее момент везения, поэтому это не дуплицируемо. Поэтому я не сильно люблю говорить про переливы и давить на это. Тем не менее, при старте Дейзи, когда мы около двух лет назад стартовали, очень много лидеров, особенно кто работает онлайн, и кто рекрутировал сотни, если не тысячи людей, они давили на эти переливы, говорят, заходи быстрее, регистрируйся. Чем быстрее загистрируешься, тем больше под тебя переливов придет. Да? Вот. Сейчас времена чуть поменялись, да, у нас более спокойный темп. Переливы делают спонсоры, которые активно рекрутируют. Вот. Хорошо, если переливы есть, вот. если их нет, то на самом деле не нужно полагаться на других, когда вы строите бизнес, в том числе сетевой, да, ну, вот стройте бизнес сам. Например, я лично, начав строить бизнес Дейзи, ни одного перелива не получил. По понятной причине, некому было этот перелив делать. И в принципе я не рассчитываю на переливы в подобных маркетинг-планах. Да? Я всегда рассчитываю на свои силы, на силы своей команды, а не на какую-то халяву манну небесную. И вот теперь мы к активному маркетингу переходим. Пассивную часть мы разобрали. Активный маркетинг – это как вы можете заработать, если вы начинаете приглашать людей. Все очень просто. Не просто начинаете приглашать людей, а люди заходят и покупают пакеты. То есть люди участвуют в краудфандинге. И здесь можно разделить условно на три группы этот доход. Первый – это личный реферал. Это больше напоминает прямые продажи. Прямые продажи, все из нас знают, что это такое, это когда вы лично продаете что-либо. Это может быть косметика, это может быть э, какие-то крема, а это могут быть также краудфандинговые э, пакеты в проекте Dezle. Это такие же личные продажи. Продали вы любой пакет, то есть по вашей реферальной ссылке человек зашел, купил пакет, вы получаете мгновенно, через несколько секунд на ваш кошелек, через смарт-контракты 5% от любого пакета. Потом э, Деньги, которые ваши люди, люди вашей команды, вот особенно здесь в личных, в личных рефералах, да, показано: 3,5% с торговой прибыли. Те люди, кого вы лично пригласили, да, те ваши личники, так называемые, вот эти личники начинают зарабатывать прибыль, будь это Форекс или крипта. И с этой прибыли, когда они ее выводят, либо каждые полгода, когда принудительно компания Endotech забирает комиссию, так работает наша система, вы будете получать 3,5%. Соответственно,. Чем больше денег зашло в торги, в вашей структуре, особенно в первом уровне, да, тем больше вы будете получать. Дальше это 10% матч-бонус. Это когда э, люди, э, ваши, э, ваши личные, опять-таки, партнеры получают матричные комиссии, о которых мы еще будем говорить. А вы просто потому, что вы этих людей пригласили, получаете 10% от этого э, бонуса. Также мгновенно все это выплачивается мгновенно через марк-контракты. Второе – это уже командная работа. Здесь уже включается определенный рычаг, здесь уже включаются сетевые навыки, здесь уже есть глубина, так называемая, и здесь есть уже так называемая дупликация. Так вот в групповых доходах вы можете зарабатывать на входе также до 4% от всех пакетов, то есть люди участвуют в краудфандинге, до, до 10 уровня, включая переливы по матричному маркетингу, о котором я буду говорить, вы будете получать там от 1,5% условно до 4% от всех пакетов, которые люди покупают. Это разовый бонус каждой покупки. Человек зашел где-то там на пятом уровне, сделал покупку, вы получили. Если он дальше делает покупку и делает апгрейды, купил второй пакет, третий, четвертый и так далее, вы также будете получать. Да? То есть вы должны понимать это. Да? Если вы квалифицированы, об этом я дальше буду говорить, если вы квалифицированы. И плюс вы получаете 1% опять таки если вы квалифицированы, до 10 уровня, до 10 глубины от их дохода на форексе или на крипте. И это очень круто. Вот этот резидуальный бонус, этот резидуальный бонус, когда клиенты зарабатывают, и вы с этого зарабатываете, это на самом деле самая, самая скажем так, любимая часть маркетинга, моя лично. Я знаю, что Джереми и Эдуард, которые также участвовали в создании маркетинга, бесспорно. Вот, Джереми во многом участвовал в создании, например, матричного маркетинга. Он очень много приложил сил. Мы потом мы вместе это все дошлифовывали, там, переделывали. При запуске два года назад это было. Вот это наша самая любимая часть, потому что даже если к вам перестают приходить новые люди в команду, но продукт работает, клиенты зарабатывают прибыль, вы будете из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц получать все больше доходов. И третье – это бонусные пулы. Это два лидерских пула и пул билдеров, пул ачеверов. Это сейчас идет такой промоушен. Мы тоже его коснемся коротко. Вот эти лидерские пулы, бонусные пулы, это очень приятный доход от мирового товарооборота. Это когда в вашей команде нету японцев, вьетнамцев, англичан, канадцев, но вы получаете процент от их покупок тоже. Вот это, по сути дела, это распределение прибыли. Кстати, есть глобальная прибыль, люди со всего мира заходят в эту систему и вы, если квалифицированы, получаете процент. Значит, здесь показаны личные реферальные бонусы, это 5%, да, как я говорил, с любого пакета. И резидуальный бонус – это процент уже с прибыли, когда ваши клиенты зарабатывают на прибыли от продукта, 3,5%, Матчим бонус – 10%. Все, о чем я раньше говорил, здесь показано визуально. Вот здесь матричный бонус. Матричный бонус, матрица 3 на, 10, 3 на 10. И это означает, что под вами лично, под вами прямо визуально может быть только 3 человека. Если вы приглашаете четвертого, то он, как здесь показано на картинке, да, он уже пойдет во второй уровень. 3, 9, 27, 81 и так далее. И так далее. Эта матрица углубляется, и уже на десятом уровне там огромное количество людей. Да? Это все в теории. Естественно, на практике это не так. Там есть перекосы, какая-то одна ножка пойдет глубь. Какие-то ножки не будут заполняться и так далее. Да? Матрицы. Многие не любят это слово, потому что есть маркетинги, тоже, которые называются матричные. Они же называются столы. Вот, они же работают таким образом, что когда вы закрываете стол, вы переходите в другие матрицы. И, как правило, это компании, у которых нет продукта. То есть там продается воздух, вот, и многие не любят эти матрицы. Да? Вот в данном случае это вообще абсолютно другой маркетинг. Он просто носит то же самое название. Это один из типов в MLM – индустрии распределения денег, выплаты комиссий. Матричные бонусы – это классика. Еще с 80-х годов такие маркетинги существуют. Да? Поэтому не удивляйтесь. Есть даже американская компания, одна продуктовая, такая классическая. Я сейчас не смогу ее название вспомнить. Оно такое немножко сложное. Вот. Там такой же матричный маркетинг. Там не 3 на 10, но это не важно. Да? И ничего в этом удивительного нет. Я удивляюсь тому, что есть сетевики, которые 10, 15, 20 лет в МЛН и которые не знают, что такое матричный маркетинг. Да? Вот это я удивляет, потому что это, ну, как бы это, это грамотность. Это так называемая сетевая грамотность. Да? Это Нужно понимать, как это работает. Могут быть переливы, могут быть компрессии. Это я пропускаю. Давайте посмотрим на структуру матрицы. В первом уровне 3, во втором 9, 10 уровней вглубь. Вот на 10 уровне 59 тысяч уже человек теоретически может находиться. Да? Представляете? Естественно, да, это как по экспоненту этот рост происходит. Да? Чем глубже, тем больше. А вот теперь момент, который, на котором многие плывут. Потому что в матрице есть уровни. Первый уровень 3 человека, потом 9, потом 27. Да? Это уровни в матрице или поколения, называйте, как хотите. А помимо этого есть 10 самих матриц. То есть каждый пакет – это отдельная матрица. Купил у вас человек первый пакет за 100 долларов, он зашел в первую матрицу. Купил за 200 долларов второй пакет, он зашел во вторую матрицу. И вот эти матрицы, вторая, третья, четвертая, они, по сути дела, идут одна за другой. Именно генеалогия людей. Да? И для того, чтобы вам зарабатывать с пакетов, с покупок людей в вашей структуре, вам необходимо находиться в этой данной матрице. Если вы купили 5 пакетов, заняли место в 5 матрицах, но кто-то из ваших клиентов купил шестой пакет, он пойдет в шестую матрицу, а вас-то там нет, потому что вы шестой пакет не купили. Тогда эти комиссии пойдут уже не вам, а вашим спонсорам, которые в этой шестой матрице находится. Да, вот так это работает. И это, я думаю, нужно живо, разжевывать на отдельной школе. Я уверен, Катя, что ты подобные вещи очень простым языком будешь рассказывать. Ничего сложного нет. Это просто нужно за 5-10 минут показать, может быть, на доске нарисовать, может быть, взять... Именно рисунок. это я и сделаю после твоего выступления. Я просто нарисую один рисунок, и все будет понятно. Да-да-да, действительно так. Вот, чтобы вы не, не удивлялись, и не пугались вот этого слайда, да, и термина «вторая матрица», там «третья матрица» прочее, прочее. Вот здесь показано визуально, да, что есть 10 отдельных матриц. Ничего в этом страшного. На самом деле это одна и та же структура. Вот вы строите бизнес, у вас одна и структура, да, но нужно включить такое как бы мышление, объемное мышление, как называется, вот. представить, что есть 10 матриц. Структура одна, но есть 10 матриц. Вот. Люди, у кого с математикой плохо, вот у меня всегда было хорошо, да, я там Олимпиады побеждал в свое время, вот. Вообще легко это дается. А, например, кому-то, например, девушкам, да, которые с математикой не дружили, тяжело это дается? Так, нужно я бы попросила. Вот я бы попросила тут на девушек. А я, сейчас рисую, я сейчас нарисую рисунок, и все девушки все поймут и начнут мальчикам потом да, все... Да, да. Ну, ты, ты девушка особенная, потому что у тебя аналитический ум, вот, и ты это все как раз расписываешь, раскладываешь. Плюс ты все-таки в сетевом, правда, да? Вот. Никакой дискриминации. Я говорю просто о том, что действительно подобные вещи, они мужчинам легче... Мозг так устроен, да, легче даются, Вот здесь показано, это главная, наверное, таблица. Собственно говоря, в маркетинге DESY, вот во входящих комиссиях, когда люди покупают пакет, здесь показана, показана структура, как зарабатываются деньги. Итак, с первого, второго уровня матрицы: в первом три человека, во втором 9, а потом 27, с первого, второго уровня вы получаете 4% от первого, второго пакета. И 2% от 3-10 пакета это в первом втором уровне матрицы, да, имеется в виду в первой второй глубине. И плюс вам не нужны никакие квалификации. Даже если вы никого не приглашаете, вы будете получать, если у вас переливается. А вот начиная с третьего уровня включается квалификация. Этот маркетинг создавался для чего? Для того, чтобы не плодилась халява, и для того, чтобы люди засучивали рукава и действительно делали определенную работу. То есть здесь нет халявы. Здесь на самом деле нужно делиться информацией, нужно делать свою работу, нужно делать продажи, ну, как в любом бизнесе, нужно делать продажи. И вы приглашаете троих человек, шестерых человек лично, девятерых человек, 12 человек, 15, 18, 21, 24, да, вот максимум, если вы 24 человека пригласили, и объем их вложений в краудфандинг составляет 128 тысяч долларов, это опять-таки может быть планомерно, это может быть и за полгода, и за год, да, не бойтесь этих больших цифр, для кого-то они большие, то вы тогда начинаете зарабатывать матричный бонус со всей десятой глубины, да, с первого, второго, третьего, четвертого и так до десятого уровня. Ежели вы пригласили, например, только троих, и эти три человека суммарно вложились на 1000 долларов, то вы будете зарабатывать только с третьего уровня. И когда на четвертом уровне вашу структуру, вашу, вашу сеть зайдет клиент и купит какие-то пакеты, то комиссии будут проходить мимо вас, потому что вы не квалифицированы. Здесь показано, сколько участников в каждом уровне, да, в теории, да, если все это заполняется, и показано, какой процент от пакета. То есть зашли, зашел кто-то на пакет 100 долларов, первый пакет, 4% – это 4 доллара. Зашел кто-то на третий пакет, например, я не знаю, например, третий пакет – это у нас 400 долларов. И с этих 400 долларов, если человек на третьем вашем уровне находится, в матрице, да, на третьем уровне, вы получаете 3% с первого-второго пакета, полтора, с третьего, десятого. То есть это будет у нас полтора процента. С третьего пакета 400 долларов. Полтора процента от 400 долларов. Сколько у нас будет? 6 долларов. 6 долларов вам мгновенно зарабатывается. Вот так это все и работает. И люди, у кого уже большая структура выстроена, смотрят, у них постоянно на трон-линке булькают уведомления о том, что получена комиссия. Да? и Эта комиссия может быть там, 80 центов, 6 долларов, бывает там, 256 долларов вот, и так далее. Вот эти комиссии постоянно-постоянно-постоянно приходят. Вот. Собственно говоря, как в любом сетевом бизнесе, вам нужно поначалу поработать хорошо, чтобы создать структуру, и потом эта структура начинает работать на вас. Я не буду дальше, Катя, на этом зацикливаться, да? мы двигаемся по слайдам. Матчинг-бонус – не буду много говорить, чтобы не загружать. Это когда вы кого-то приглашаете, этот человек получает матричные комиссии, которые я только что показывал. Вы, как пригласитель этого человека, будете все время получать 10% от этого. Да? Есть определенные условия, я сейчас не буду этого касаться, углубляться. У нас не такая глубокая школа сегодня. Вот это, собственно, на входе и выплачивается. Вот этот матричный бонус, когда люди покупают пакеты, он выплачивается. В этом маркетинг-дейдинг. А дальше уже дальше идет резидуальный бонус. Мы его называем Unilevel, он же называется линейный. Это когда включается генеалогия отлично ваших приглашенных, без переливов. Вы кого-то пригласили, этот кто-то кого-то пригласил так, вплоть до 10-го поколения. 3,5% от прибыли с продуктов, с форекса и с крипта ваших личных партнеров с первого уровня получается, и дальше по одному проценту со второго-десятого поколения, когда они зарабатывают какую-то прибыль. Да? Ее выводят, либо раз в полгода, даже если не выводят, то автоматически эта прибыль списывается. Поэтому получается, что 12,5% всей торговой прибыли, которую Endotech зарабатывает, 12,5% – это много, это много. Чтобы вы понимали, порядка 40 миллионов долларов Дези уже заплатил торговых комиссий. Это и, это и крипта, и форекс. И с этого дела 12,5%, то есть это получается, это получается больше, чем 4 миллиона, ну, условно, 5 миллионов долларов было выплачено в этих комиссиях. Всем. Кто-то больше получил, кто-то меньше. И постоянно-постоянно это выплачивается. Вот так это работает. На эту тему я бы делал тоже отдельные школы. Я уверен, и Катя, и другие лидеры это делают и будут делать, да, чтобы показывать потенциал и делать какие-то примеры, показывать, включать какую-то дупликацию. Но сейчас моя задача показать вам просто какие есть способы заработка когда клиент зарабатывает деньги на том же форексе и ставит в выходные вот сейчас у нас суббота можно поставить деньги на вывод если что-то у вас работает да и заработала за, за прошлую неделю например у нас был один день прошлой неделя была очень хорошая да потому что один день там чуть ли не 10 на форексе был доход просто нереальный доход тогда то клиент в понедельник, поставив заявку в выходные, в понедельник получает 70% от прибыли. 15% идет эндотеку, потому что эндотек, собственно говоря, вам эту прибыль зарабатывает. Это нормальная практика. И 15% в маркетинг. Вот эти 15% в маркетинг, это как раз 12,5%, которые я что показывал, и плюс еще 2,5% в лидерские пулы, о которых я сейчас буду говорить. Ну Здесь пример показан, я не буду на этом тоже фокусироваться. А вот это вот лидерские пулы. У нас есть два лидерских ранга. Это золотые пейсеттеры. Не просто пейсеттеры, а золотые пейсеттеры. Это те люди, кто пригласил 24 человека, и эти 24 человека вложили в краудфандинг 128 тысяч долларов в первые 30 дней вашего бизнеса. Вот вы зашли в Дези, вы горите, вы хотите строить структуру, и у вас есть ровно 30 дней. 30 дней, именно календарных 30 дней. У вас таймер включается личный, и если вы покажете такой объем, который здесь описан, то вы становитесь золотым пресетом. Чтобы вы понимали, у нас сейчас, Катя, может ты помнишь точно, 600 плюс-минус пресетов, если не ошибаюсь, у нас в проекте глобально. Каждую неделю новые появляются, особенно с активных рынков, где у нас активно дези продвигается. И вот все эти люди, они постоянно-постоянно получают процент от глобального товарооборота. Как это работает? Глобальный товарооборот в любой стране, кто-то покупает пакеты, и вы будете получать 1.8% от этого глобального товарооборота, будет делиться на вот общее количество пакетов, да? и вы будете получать, как бы, кусок от этого пирога получается. Это на входе, и плюс 1.25% от прибыли глобальной, когда все клиенты всего мира зарабатывают на форексе или на крипте, и 1.25% от их прибыли идет всем золотым пейсетом. Вот этот вот, если кто-то слушает меня, и он пейсеттер, или будущий пейсеттер, этот бонус, он будет выплачиваться, покуда существует проект DAISY, вот этот маркетинг, он будет выплачиваться всегда, всегда, всегда. Это резидуальный, это мощный резидуальный бонус. Если он сейчас не такой большой, например, да, он будет расти, он будет все больше и больше, покуда продукт будет давать прибыль, да, и система Дейзи будет работать. Это может быть год, два, три, пять лет и так далее. Вот. То есть это настоящий вот такой пассивный доход, о котором все сетевики мечтают. Причем, неважно, в вашей структуре кто-то новый заходит или не заходит, да? какие-то новые клиенты появляются или не являются. Поэтому стимул стать золотым пейсеттером достаточно большой. И это важный лидерский ранд. У нас в русскоязычном пространстве большое количество пейсеттеров золотых. У нас есть чат лидерский, мы там постоянно общаемся. И новые лидеры у нас, конечно, тоже туда заходят, появляются. Помимо всего, что я перечислил, еще 5% всех акций Эндотека, а это э, в перспективе миллиардная компания с оценкой несколько миллиардов долларов, да, когда она выйдет на IPO, вот 5% акций будет делиться тоже на все золотые пейсеттеры. То есть это тоже такой отсроченный, приятный, сильный бонус. Вы становитесь уже серьезным акционером э, компании Эндотека. И второй пул лидерский – это пейсеттер лидеров. Вот это самая вершина нашего маркетинга. Это когда вы… В своей первой линии помогаете трем людям закрыть Paysetter голдом, То есть, когда у вас три таких золотых это может Один Paysetter может у вас закрыться в сентябре, второй – в ноябре, третий – в марте следующего года, например. Вот когда третий закрывается, да, человек закрывается, то тогда вы становитесь Paysetter-лидером. И вот здесь уже реально денежный. Paysetter-лидер – это реально человек, который получает шикарнейшие пассивные доходы. Во-первых, он получает также 1.8% от всего краудфандинга мирового. Постоянно-постоянно, от всех покупок. Да? Но разница в чем? Золотых пейсеттеров у нас условно 600 человек, а пейсеттер-лидеров у нас всего лишь 90. И получается, что где-то в 7 раз больше на одну долю пейсеттер-лидера идет доход, чем обычному пейсеттеру. А таких долей можно иметь сколько угодно. То есть если вы трех голдов, трех золотых пейсеттеров в первой линии имеете, у вас одна доля. Если еще у вас три появилось, будет две доли. Чем больше долей, тем больше вы будете получать. Да? У меня, например, с моим партнером, да, с Эдуардом, у нас общий аккаунт, у нас на сегодняшний день 4 доли. Вот. И бонус здесь очень приличный приходит постоянно. Да? То есть каждую неделю, каждый месяц солидный бонус приходит. Процент от глобального товарооборота. Итак, 1,8% делится пропорционально количеству долей. И 1,25% всей прибыли наработанной глобальной, всей клиентской, всех клиентов Дези от форекса и от крипты тоже идет лидером тоже пропорционально их долям. Количество долей не ограничено. И самая-самая денежная вообще составляющая в маркетинге, о которой не так часто рассказывают, а я сейчас вам об этом скажу, это 2% акций. 2% акций эндотеков будет делиться на всех пейсеттер-лидеров, причем если пейсеттер-лидеры стали таковыми в старые времена, до, сентя... до сентября прошлого года, то им еще нужно квалифицироваться на то, чтобы участвовать, чтобы получить эти акции. Им нужно еще получить одну дополнительную долю. Если вы стали PaySetter-лидером, начиная с октября прошлого года, или вы, вот, вы станете в этом месяце, в октябре, в ноябре, в декабре, достаточно просто стать PaySetter-лидером, получить одну долю, и вы автоматом уже э, счастливый обладатель акций вот из этого двухпроцентного пула акций. Чтобы вы понимали, даже если компания стоит 1 миллиард, 2% – это 20 миллионов. 20 миллионов долларов, условно говоря, будут делиться на всех пейсеттер-лидеров, кто квалифицирован. Таких человек у нас сейчас, открою секрет, буквально по пальцам сосчитать. Пейсеттер-лидеров много, а квалифицированных мало. Это потому что в основном движ был в начале да, проекта. И потенциально это сотни тысяч долларов, если даже не семизначный доход, только с акцией. Обязательно закрывайте Paysetter лидера, обязательно закрывайте payset, Paysetter -а сначала, да, потом Paysetter лидера. двигайтесь по этому карьерному плану. Paysetter лидеры имеет еще какое преимущество? Есть отдельный чат Paysetter лидеров, глобальный чат да, англоязычный. Это отдельные банкеты. Например, у нас дубайское событие будет, там будет ужин только для Paysetter лидеров, потому что Paysetter очень много, а Paysetter Leader – это как элита, да, это, по сути говоря, особая элита, это, это крупные акционеры компании Endotech. Которые вместе с системой Desi, да, создали огромный товарооборот. И два пула, которые мы запустили в uh, июне месяце. Что мы сделали? Мы создали, когда я говорю мы, это как founder, да, основатели проекта, мы запустили uh, полмиллиона долларов наших личных средств на Форекс, в эту же торговую стратегию, по которой все зарабатывают деньги. И постоянно uh, часть от uh, общего товарооборота, часть от нашей прибыли. Uh, я не буду вдаваться в подробности. Постоянно-постоянно этот пул он пополняется, пополняется. Да. И сейчас там ну, гораздо больше, чем полмиллиона. Я не могу сейчас назвать цифру, я ее не проверял в последнее время, там гораздо больше, чем миллион. Вот. И этот пул он растет. Он растет. И по результатам каждого месяца, вот сейчас у нас сентябрь закроется, люди 70% прибыли, которые зарабатываются на Форекс, делятся среди двух пулов: пул билдеров и пул. -билдеров. Achiever. Ну, это такие модные английские слова, неважно, да, какие слова здесь используются, важно суть. А суть заключается в том, что вам необходимо приглашать в краудфандинг в Дези партнеров с объемом от 5000 долларов и выше, и тогда вы будете получать доли в, в этом пуле билдеров. Делайте активно, работайте, активно рекрутируете, продаете каждый месяц, у вас будут доли 2, 4, там 8 долей, и вы будете получать процент вот этого пула. Вот э, на что я хочу обратить здесь ваше внимание, то что этот промоушен, и этот пул, и вот этот котел общей да, по формату, он существует вообще отдельно от маркетинга. Это дополнение, это приятное дополнение. Да? То есть помимо матричного бонуса, помимо матчинга бонуса, помимо прямого бонуса, помимо пайсеттеров, помимо пайсеттеров лидеров, помимо всего этого да, основного маркетинга, есть еще два пула. Это пул бидеров, здесь он на экране показан, и это пул ачиверов. Ачеверы – это более приятный бонус, я бы сказал, чем билдеры. Это уже такой достаточно элитный бонус. Это когда у вас в тот или иной месяц в первой линии родился пейсеттер Голд. Человек, который активно строит и который 24 человека и с суммарным объемом краудфандинга 128 тысяч USDT пригласил. Он стал пейсеттером Голдом, золотым пейсеттером. А вы как его спонсор, да, потому что он по вашей реферальной ссылке зашел, вы получили долю ачивера. Вот на эту долю ачивера у нас платится из месяца в месяц минимум 3000 долларов. Это на сегодняшний день. да? Столько выплачивается. Представляете, вы делаете действие один раз, помогаете человеку закрыть пресс голда. Вот у нас есть в нашей команде русскоязычные люди, кто, кто имеет эти доли. И эта доля, она у вас на, на, навечно закрепляется, пока существует этот промоушен. Промоушен этот он запущен на два года с июня этого месяца да, там на полтора-два года не буду вдаваться в подробности вот здесь это в принципе описано до 2024 или год с момента достижения баланса Дейзи фонда именно именно общего краудфандинга Форекс 100 миллионов долларов да. мы допустим дойдем до этого через несколько месяцев вот с того момента один год все это будет работать и все это время, весь 2023 год, весь 2022 остатки, насколько у нас осталось, каждый месяц Ачиверы будут на своей доли получать раз в месяц приятные чеки. Заходите в кабинет, нажимаете на кнопку «Claim» – «Забрать этот бонус», и денежка вам падает на ваш кошелек. Так это работает. Вот, поэтому э, я призываю вас, э, помимо заработка в основном маркетинге, активно использовать данные промоушен. Потому что это дополнение, это приятное дополнение. И бонус ачиверов пул ачиверов – это для таких более агрессивных амбициозных лидеров Да кто более активно работает по серьезному и э, пул билдеров это для людей кто работает Ну скажем так э, с меньшими может быть объемами Да может быть не менее активно то есть грубо говоря более такой народный Да более такой массовый э, пул Хотя при этом никто вам не мешает получать доли и билдеров ичиверов да то есть и там естественно потому что здание ачивера, оно строится из кубиков. да, То есть если вы, если вы выращиваете, условно говоря, золотых пресетов, либо сами закрываете, то, конечно же, вам нужно делать объем, и этот объем, он состоит из этих кубиков 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч. Да? Поэтому можно участвовать в обоих в, в, в обоих пулах. Вот. Здесь пример дохода билдеров. Да, я не буду здесь зацикливаться. На долю билдера больше 100 долларов выплачивается, на долю ачивера вот был месяц, когда вот здесь, например, тысяч, 7500, да? последний месяц больше, чем 3000. Вот. Пока у нас минимум 3000 долларов каждый месяц Ачиверы получают. Да? Это приятно. Ну и, собственно говоря, техническая часть. Понятно, вам нужно приложение установить TronLink на ваш Android или iPhone и э, э, запастись USDT на троне, USDT на троне. Да? Это уже техническая оставляющая. У нас сейчас мы, нет необходимости. Мы, мы Это пока... школа отдельно а. Абсолютно верно. Я, собственно говоря, на этом показ экрана приостанавливаю. Вот, я очень рад, что я вписался в тайминг. И я знаю, что у нас наша команда русскоязычная подготовила шикарнейший ролик, который показывает… Катя, подожди, пока не запускай этот ролик. Нет, да? Да, да, я показываю которая... тему, на которую ты сейчас хочешь сказать. Вот тему. Да, да, да, да. Которые промотируют наш ивент. Значит, смотрите, во, все, во, во время всех презентаций, во время всего нашего осеннего марафона, а потом зимнего, мы будем все время людям напоминать о том, что в Дубае, в самом большом зале Дубая, который называется Coca-Cola Arena, в феврале пройдет глобальное событие ДЭСИ 21-22 февраля. Берите заранее билеты. Как билеты на ивент, так и билеты на самолеты, отели заранее бронируют. Это горячий сезон. Дубай – это самое горячее сейчас место вообще на планете. Да? Самая там большая бизнес тусовка Мы ожидаем… Уже продано больше, чем 500 билетов. У нас еще практически полгода, да? у нас еще много времени. И мы ожидаем несколько тысяч человек. Особенно, учитывая то, что лето сейчас закончилось, осень – самая, самая горячая пора в MLM, да, в сетевой индустрии. Вот. Мы ожидаем большую-большую активность. Много европейцев будет, много азиатов будет, да, естественно, хотелось бы видеть большое количество русскоязычных партнеров. Этот ивент у нас не первый в Дубае, уже третий будет, было два лидерских, а вот здесь это будет, по сути дела, два года с рождения Дэйзи, да, это будет двухлетняя годовщина. И там откроется очень много... Чего интересного, то есть там будут эксперты, финансовые эксперты, возможно, представители аудиторской компании, финансовый директор Эндотека. Будет видение на следующий год, будет информация, скорее всего, о фонде, который мы создаем, да, следующий, который пойдет после краудфандинга. И там можно так энергетически зарядиться, да, что потом у вас каждый день будут в команде появляться золотые пейсеттеры, пейсеттер-лидеры. Вот, потому что такие, такого рода ивенты, э, вот э, Катерина, другие лидеры, да, кто давно работает в MLM, знают, что в принципе бизнес идет от ивента до ивента. Да. Это особая энергетика, это особое ощущение. Все это будет, естественно, с переводом на русский язык, там и другие языки, да, будет, будет профессиональный перевод организован. Поэтому покупайте билеты на сайте TalkUso 2023, переводится как «Я же тебе говорил», это наш такой слоган да, в Дэйзи, вот, потому что мы уже практически два года в этом бизнесе. И сейчас все больше людей возвращается, которые слышали про Дейзи полтора года назад, не верили, не хотели верить. Да? Вот, им можно сказать, а я тебе говорил еще тогда. Да? Вот. Поэтому заходите на сайт, покупайте. Единственное, что нужен VPN, чтобы заходить на этот сайт, это раз. И два, нужна карточка не российская, чтобы купить билет по понятным причинам. Да? Потому что российскими карточками только российские услуги сейчас можно к сожалению, приобрести. Вот. Но это момент технический, логистический, это все можно решить. Вот. Приобретайте билеты, приобретайте билеты на целую команду. От 10, от 10 билетов, если покупаете, то идет командный дисконт. И, э, Катя, как мы сейчас делаем, то есть мы либо покажем, презентуем впервые очень крутой ролик, мы подготовили промо-ролик по этому ивенту, либо ты э, завершишь показ. Э, Нет, мы э, сейчас его прям поставим, мы сейчас его прям попробуем. Давай, мы тогда покажем, да, мы тогда покажем этот ролик. Да, он очень красивый. Давай его на весь экран. Вот я пока выключу тоже свой микрофон. Вот. Смотрите, что нас ожидает в феврале следующего года. Так, ну что, было хорошо видно? Угу. Илья, ты уже отключился, да? А, я могу сказать, что да, я была на первой конвенции. А, отлично, ага, видно было хорошо, а звук страдал. Ну вот через Zoom, когда показываешь, демонстрируешь, Ролики, конечно, звук, он, он плывет, плывет, есть какая-то программа, чтобы показывать по-другому, но я вам скажу так, зайдите, пожалуйста, на канал, на наш официальный канал, который мы запустили для, наш, для нашей русскоговорящей команды, и этот ролик там уже в доступе, вы можете его взять себе для работы, он короткий, он такой... Очень удобный, и он очень хорошо поднимает настроение, поэтому вы можете день начинать с этого ролика, чтобы поднимать себя на подвиги, посмотрите и показывайте его, прежде чем начинать разговаривать с людьми, вы можете включать этот ролик, вот, а потом поговорить уже о том, что такое Дэйзи и какие возможности он себе э, открывает. Вот, этот ролик мы специально делали для русскоговорящей команды, потому что есть ролик официальный от команды, вы можете его зайти, увидеть на сайт, вот, где покупаются билеты, он там тоже есть. Вот. Но этот ролик делали наши ребята, специально для нас всех, и ролик получился очень-очень динамичным, очень классным. Вот, да, мы, мы в официальном канале, еще раз сделаем ссылочку, вообще можно зайти в официальный канал Телеграма, и там есть ссылка на канал YouTube, посмотрите, пожалуйста, вот, и я еще два слова скажу о мероприятии, которые организовывает Дэйзи для своих партнеров, я думаю, что вы все уже на скольких мероприятиях не были, наверное, за плечами у вас довольно большой опыт у многих людей, вот. Но а, что я хочу сказать по организации конференции, которую проводит Дэзи, это а, прежде всего а, уважение к людям, которые приезжают. То есть это, это уважение, и это достой, достойное... Знаете, вот я, я человек восточный, я знаю, что такое гостеприимность. Да? Я знаю, когда, а, с, а, когда гостей встречают правильно. Так вот, несмотря на то, что Дэзи это международная компания, не только восточные люди там работают, но именно в плане гостеприимства, в плане организации там все продумано для людей. Вы видели, наверное, в ролике особенно вот последняя конвенция, на которой я, к сожалению, не была, она ä, проходила уже в кока cola арене Вот вы видели, какие кресла стоят. То есть, не просто стулья, да, там кожаные, огромные, шикарные кресла, огромный зал. Огромный зал и весь стоит в таких креслах. То есть люди в течение там, двух дней комфортно а, присутствуют, находятся, общаются между собой и слушают, конечно, одних самых сильных экспертов, которые организуют нашу деятельность, Дейзи, которые э, конференции несут на себе очень информативный характер. Мало, знаете, вот этого вот шоу, вау-вау, давай-давай, как говорится, да, что, что присутствует в очень многих компаниях. Конечно, без этого никак тоже нельзя. Это очень важно, и это тоже создает определенное настроение И настроение там у всех в принципе приподнято, потому что общение онлайн, которое сейчас максимально между людьми, и работа онлайн, которая объединяет страны, и когда все съезжаются, встречаются, обнимаются, делятся опытом и все едины, конечно, настроение, хочешь не хочешь, оно поднимается. Вот это первое, что я хотела сказать. И второе, я хотела сказать следующий момент. Я думаю, что среди вас есть люди, которые занимались когда-то музыкой, когда-то занимались спортом. Может быть, в вашем окружении есть профессиональные музыканты и спортсмены. Я в прошлом тоже музыкант, отдала 16 лет своему образованию, и у меня довольно такое серьезное образование, которое я оставила, изменила свою деятельность, но я не об этом. Я вот о чем хочу сказать. Не даст соврать ни один профессиональный педагог и ни один профессиональный тренер в спорте, который вырастил хоть одного чемпиона или лауреата международных конкурсов, да, или чемпиона, который стал призером России или международных страна, и так далее. Так вот, все эти достижения достигаются не ежедневными тренировками, это, естественно, не оговаривается, что каждодневно вложенный а, а, отработка навыков – это очень важно, но профессиональный рост и настоящие достижения происходят исключительно, когда а, ребенка с самого раннего, скажем так, а, когда он начинает заниматься, постоянно отправляют на какие-то выступления, конкурсы, либо соревнования. Потому что именно концентрация, когда человек собирает все свои силы, происходит мобилизация, да, происходит именно на таких мероприятиях. В этот момент, вот это именно та точка, когда профессионализм на шаг делает вперед. То, что ты 2-3 месяца стоял по 6-8 часов, там плавал в бассейне или стоял со скрипкой у пульта, это все а, итог имеет смысл только когда, когда ты вышел на какое-то выступление или когда ты пришел на соревнование и отработал, когда ты проверил. Вот эти свои наработки. То же самое в любой профессиональной деятельности и в том числе в сетевой деятельности. Вот эти все мероприятия, они создаются даже не потому, что а, ну, нам нужно приехать, пообщаться, потусить. Их нужно использовать правильно, потому что именно на таких мероприятиях ты делаешь оценку того, кто ты. Ты делаешь оценку, что ты сделал. А если ты умеешь грамотно, стратегически выстраивать свой бизнес, то от мероприятия к мероприятию твой профессиональный скачок будет происходить именно благодаря, Таким мероприятием, они тебя просто выталкивают, хочешь ты или нет. Ты возвращаешься с таких мероприятий совершенно другим человеком, совершенно с другим пониманием того, что ты делаешь. Ты видишь себя, как, знаете, как с, с, сверху, как с вертолета. Ты смотришь на то, что ты делаешь, ты понимаешь, что нужно подкорректировать, и ты делаешь совершенно по-другому следующий раз. Поэтому а, а мой совет скажем так, и профессиональный, и дружеский, это, конечно же, быть самим на этих мероприятиях, потратить на это время и деньги, вот. и это тоже инвестиция в бизнес и передать эту мысль, передать это настроение, состояние всей вашей группе и передать важность быть на этих мероприятиях. Вот. Я думаю, что, в принципе, Илья сегодня рассказал о маркетинговой программе, и, может быть, у многих сложилось скажем так, ну, впечатление, да, что, ну, ого-го, много всего, и э, как это все уловить столько вроде всего, да, как, где, откуда, где я могу что-то черпать. На самом деле, ребят, несколько раз прослушивая, несколько раз э, непонятно, как работают переливы. Давайте сделаем так, я, э, несмотря на то, что время у нас еще идет, но час, да, но я еще займу немножко времени, я кое-какие моменты, по, наверное, прорисую на доске, Тут, правда, доска такая, знаете, не очень удобная, а, не очень удобная, потому что тут карандашик такой. Ну, У меня будут кривые рисунки, не, простите, пожалуйста, но это вот э, так, такая доска, не очень удобная. Итак, давайте я кое-какие моменты прорисую для понимания. Значит, смотрите, у нас с вами есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой я пишу, если что, красиво вообще в жизни. 9, 10. Итак, у нас есть с вами 10 уровней, про которые говорил Илья, да, что мы можем выйти на 10 уровней. Для того, что у нас есть с вами входящие бонусы. Первый у нас есть реферальный бонус. Реферальный. Второй у нас есть с вами матричный. Господи, давайте так, мы, да, и у нас есть матчинг-бонус. Это у нас а, бонусы, которые выплачиваются от а, купленных пакетов, краудфандинговых пакетов, которые люди приобретают. Вот три бонуса, которые нам начисляются. А, значит, мы помним, что у нас 5% реферальных, у нас от а, до 4% матричный и у нас 10% матчинг бонус. Так, что нам нужно сделать чтобы их получить значит для того чтобы получить реферальные 5 процентов нам нужно просто работать с первой линии мы просто приглашаем людей лично тут все просто тут ничего объяснять не надо да? дальше для того чтобы получать матричный бонус для того чтобы получать его со второго уровня и до глубины все очень просто. Есть таблицы. я сейчас не буду именно нюансы, чтобы там с третьего, с четвертого, с пятого и так далее. Я сразу скажу конечный результат. Чтобы вот эту всю глубину нам с вами забрать, нам нужно 24 человека в первой линии. И мы с вами забираем матричный бонус на все 10 уровней. Причем мы забираем и со своих людей, которые образовались благодаря нашим людям, и благодаря людям, которые упали с переливов. Про переливы сейчас нарисую. Вот. Значит, еще нюанс, который здесь нужно понять. Чтобы получать с первой и со второй линии, вот эти, люди, вот эти люди не учитываются. То есть вы можете встать в активную структуру, когда у вас активный спонсор, который активно много регистрирует людей. У вас могут случайно попасть переливы, ну не случайно, а именно благодаря такой э, структуре, у вас могут попасть переливы в первую и вторую линию, и у вас нет ни одного еще пока приглашенного. Вот с этих уровней условий нет, чтобы получать. Вот эти 24 человека включаются с третьего уровня до десятого. Вот тут 3, 6, 9 и так далее постепенно, постепенно мы с вами прибавляем людей в первую линию, и нам эти глубины, вот эти все открываются. Вот вот они наши бонусы 5 и 4. Основные два бонуса, я про них и буду говорить. Здесь все понятно, правильно? Здесь как бы никаких сложностей нет. Теперь, что касается матрицы. Да, Илья сказал, что у нас сетевики не любят слово матрица. На самом деле не любят, почему? Потому что мы знаем а, что 99 и 99, это, да, наверное, все 100%, которые используют просто матрицы, которые являются вот таким вот образом, да, неважно, из каких мест они состоят, которую надо закрыть, там, допустим, два сюда, два сюда, два сюда, вот при условии, что ты закрываешь матрицу, тогда один человек наконец-то что-то получает. Если вдруг здесь вот что-то не закрывается, ну, в общем, вы все эти условия знаете. Мы вот к этому мы не имеем никакого отношения. Вот. Значит, что у нас вообще на самом деле по структурированию? Да, у нас происходит следующим образом. Это вы, это три, и здесь потом идет 9. Три да, девять, потом 27 и так далее. То есть мы видим, что структурирование у нас идет вот таким образом: единое, да, единое. 3, 9 и так далее. В данной ситуации я бы назвала, назвала вот такую структуру, вот такую комбинацию построения наших людей гибридом между классикой и между бинаром. То есть я бы а, сделала бы вот такое вот определение и объясню, почему. Значит, смотрите, как выстраивается классика. Классика выстраивается привычным способом. Мы приглашаем людей в первую линию. Вот наша первая линия. Таким образом, да? Вот, Мы получаем, значит, исключительно бонусы с нашей первой линии. И для того, чтобы у нас с вами появилась вторая, третья, четвертая линия, нам нужно, чтобы эти люди начали сами работать. Таким образом появляется глубина. Правильно? Это классическое измерение. Появилась вторая линия, мы получаем со второй линии бонусы. Появилась третья и так далее. То есть вот классическое линейное распределение – это классический маркетинг. Бинар. Что у нас есть бинар. бинаре? В бинаре у нас есть два направления, у нас выстраивается структура слева, структура справа, да? и обычно люди получают проценты с малой стороны, а большая сторона, она как бы нам дает баланс, все хорошо, но, но деньги мы с нее не получаем. Что имеет, какой имеет плюс классика? Классика имеет плюс в том, что мы получаем абсолютно с каждого человека. Здесь не вымываются деньги в компании. Здесь все, что вы заработаете, здесь все ваше. Какой здесь минус? Ваша ответственность, ваша работа, ваши усилия распределяются на первую линию. И если у вас нет таких же людей в первой линии, если у вас нет таких же, а, а, имеется в виду вот именно в плане сетевом, да, таких людей, которые работают с группами, то у вас глубина может появляться очень долго, долго. Вот один начал что-то тут делать, остальные все сидят как, как пассивные, допустим, да, инвесторы. То есть для того, чтобы родилась глубина и получая, а вы знаете, что основные деньги находятся на глубине, здесь нужно очень круто попотеть. В бинаре очень быстро рождается глубина, тут моментально 50-е, 70-е уровни рождаются и так далее, но здесь половина работы вымывается и остается в компании. Так вот, что здесь у нас с вами а, имеется? У нас имеется с вами гибрид, у нас а, плюсы взяты из классического и из бинарного распределения, но мы имеем... Не два, а три направления. То есть мы с вами, допустим, приглашаем людей. Мы хорош, хорошо рекрутируем людей, и у нас первую линию, вот мы 24 человека хотим подписать. Куда мы их будем с вами девать? Мы их будем девать вот сюда. Мы будем их девать вот а, под этих людей. Тут же у нас 9 мест, и мы сюда ставим людей. Получается преимущество бинарное, которое углубляет структуру, быстро помогает выходить на глубину и помогает, Таким образом, людям, вышестоящим, это преимущество из бинара перенесено сюда, но в то же время мы получаем с вами абсолютно с каждого человека, вот он первый уровень матричного бонуса, вот он второй, и вот для этого человека вот эти люди, вот эти люди… Они стоят как первый утре, уровень матричного бонуса, хотя это люди ваши. И он вот по этим условиям, про которые я говорила, не имея еще пока что своих людей, он уже матричный бонус 4% с первого линии э, получил. Они ему упали на трон кошелек моментально в виде USDT. Он очнулся, начал работать, у него три места заняты. Ага. Он начал строить своих людей вот сюда, у него вариантов нет, сама система распределит, у него теперь только 9 мест вот здесь. Таким образом, ваши люди, ваши первые линии, которые стоят вот здесь, они получили переливы уже от вашей первой линии. Они для него будут числиться первыми линиями, но они оказались внизу. То же самое происходит вот с этими людьми. То есть этот человек пассивный. Он пока еще не думал э, что-то делать, да? У вас три человека вы зарегистрировали, а у вас же еще, мы же 24 человека подписаны. Здесь три, здесь три, всего шесть. Значит, следующие встанут вот сюда, они встанут вот сюда, и таким образом у нас перемешиваются эти сюда, эти сюда, эти сюда. Получается, что у нас с вами э, очень быстро может выстроиться, если команда правильно работает, очень быстро мы выйдем на глубину. Но у нас нет обрезаний, как в бинаре, у нас нет вымываний. Мы получаем с каждого человека, как в классике. Подписался один, мы получили реферальный бонус. Подписался подписался на третьей линии человек. Если у нас с вами пошли условия вот здесь выполнения, мы получили матричный бонус. И нету вот, этой, вот этого вот э, страха божьего, который существует в матрицах, что вы получите деньги только тогда, когда закроете определенный уровень. Нет здесь такой ситуации, когда надо что-то закрывать. Э, может здесь где-то вот в этом месте мало перелива, где-то вот здесь мало перелива, а здесь вот пойдет очень активно. Здесь невозможно э, сработать, скажем так, э, ну вот прям грамотно, ровненько, как по, по, в идеале, да, как нам всегда на уроках по, по, по салфетке на уроках рисует 5, 25, 125, 625, 3125. Абсолютно, каким образом выстраивалась бы структура. Конечно, этого нет, но в общей сложности, и я еще раз а, буду говорить о том, что отталкиваясь от такого невероятного продукта, как пакеты сегодня краудфандинговые, Форекс, которые сегодня делают просто бомбическую прибыль а, людям, с таким продуктом вот такие структуры выстраиваются очень легко и очень быстро. И 24 человека в первую линию выстраиваются тоже очень-очень а, легко, если просто правильно транслировать, правильно говорить, что могут люди получить Значит, еще я хотела сказать про надеюсь здесь понятно вот здесь понятно что касается 10 матриц внутри вот смотрите сейчас я убираю вот эти вот все рисунки и нарисую вам вот мы уже, я, я уже лично для себя, не знаю, я думаю, что каждый лидер у нас, на, который, который работает, у нас много работающих лидеров, которые работают с командой, нашли какой-то свой способ, как объяснять вот эти 10 матриц внутри. То есть мы сейчас проговорили, что нужно сделать, чтобы спуститься на глубину, чтобы спуститься на все 10 уровней. Да? Там у кого-то микрофон, ребят Микрофончик выключите, пожалуйста. А теперь я проговорю с вами про внутренние 10 матриц, которые я показывала на слайде внутри. Объемное мышление для тех, у кого плохо с математикой. Вот то, что он говорил. да? Вот Я рисую для тех, у кого плохо с математикой. Итак, это вы. У нас с вами вот они люди. Вот они люди, вот они вот так. Сейчас вопрос не в том, как они распределены и, и, и чьи это люди. Вот они. Здесь и переливы, и ваши люди, вот и так далее. Да? Допустим, у этого 300 долларов. У этого 700 долларов. Суммарно я имею в виду пакета взят. Да? Этот, допустим, на 4 700 взял. Этот, на 8 взял. Этот там на 12 взял. И вы меня поняли, да? Я сейчас всем подряд цифры подрисовывать не буду. Вот они в вашей структуре выстраиваются. Люди, у которых разные суммы, на разные суммы взяты пакеты. Так вот. Вот он вы. Здесь все очень легко понять. У вас взят Взяты, допустим, первые 4 пакета – 100, 200, 400 и 800. Что у нас суммарно получается? Полторы тысячи долларов, и у вас взяты пакеты 100, 200, 400 и 800. Так вот, вот из всей этой махины, которая стоит под вами, вы получаете матричный, ну, реферальный бонус вы получаете со всех, кого лично пригласили, это мы не оговариваем. Так вот, вы получаете, имея структуру вот такую, в которой уже много-много разных людей, которые взяли на разные суммы, вы получаете матричный бонус только с тех, у кого вот эти пакеты. Вот они здесь, вот они здесь, вот здесь человек взял там на 800, вот здесь человек взял на 600, вот здесь человек взял на 300, да и так далее. То есть вы берете, захватываете ваш ваш э, аккаунт, захватывает только с тех людей, которые взяли вот такой же объем, менее или такой же. Если здесь стоит человек, который взял на 4700, это у него, значит, получается не 4 пакета взято, а 5 там с моментумом, допустим, да, или там на 6 человек пакет зашел, то те пакеты, которые вы не брали, летят мимо вас. Куда летят? Летят по компрессии, матричный бонус поднимается к тому, кто стоит выше вас, соответствующим пакетом. Вот и все. То есть здесь не надо представлять даже каких-то сложных 10 матриц внутри, здесь все просто. Вы со всей структуры забираете только с тех людей проценты, кто берет пакеты до вашего предела. Вы, ваш предел, вот, 4 пакета, последний 800. Как только вы берете 1600 пакет, пятый пакет, в вашей структуре появляются люди с шестым пакетом, и они уже не летят мимо вас вот я думаю что в этом плане а, тоже понятно как получается матричный именно бонус да вот что еще я очень важное хотела сказать смотрите значит у нас у нас есть условия про которые мы с вами говорили в первой линии да, 24 человека 24 человека с разбегу кажется ну вот чтобы на глубину выйти что зачем-то как ширина так много людей и так далее я вам хочу сказать абсолютно очень классное условие очень классные условия я думаю, что когда вы оцените, вот осознаете на полную катушку, вы подпишете не 24 человека в первую линию, а может быть 240 человек в первую линию. Почему? Потому что, смотрите, у нас есть с вами два варианта бонусов. У нас есть отходящих денег, да, про который мы сейчас говорили, это матричный бонус, это реферальный и так далее. И у нас есть резидуальный бонус, про который мы постоянно говорим. Что такое резидуальный бонус? Вот она ваша структура. Вот она ваша структура. Вот опять вы. Вот они ваши люди. И теперь мы с вами учитываем ситуацию, в которой люди не приобретают пакеты, не приобретают пакеты, а получают, получают прибыль. То есть неважно, какой у них пакет был взят и когда, в, данном, в данной ситуации, в данной ситуации – что абсолютно каждый человек имеет, допустим, в неделю, вот этот, допустим, каждую неделю 400 долларов выводит, вот этот, допустим, 1000 долларов выводит, вот этот, допустим, там 3000 выводит, этот по 100 долларов каждый, каждую неделю выводит. И у вас таких людей много, которые и выводят, то есть резидуальный бонус ориентируется не настолько, сколько он приобрел и когда приобрел, а какую прибыль, какой профит он имеет у себя. Так вот мы с вами получаем Три половиной процента, три с половиной процента резидуального бонуса с первой линии. Три с половиной процента с первой линии. Представляете? И только один процент, хотя это тоже много, мы сейчас об этом сейчас я нарисую вам по цифрам. И один процент мы имеем со второго уровня до 10 причем так квалификация про которую мы делали на матричный бонус до да, 24 человека и 128 тысяч, он работает и для того чтобы с резидуального бонуса на все 10 уровней забирать а, ваши проценты так вот три с половиной процента ребята это гигантские деньги представьте если у вас человек выводит раз в неделю там Сначала тысячу долларов, потом, даже сначала там 500, потом там 1000, потом 10 тысяч, потом 20 тысяч будет выращивать. Вы всегда имеете 3,5 процента. В данной ситуации не имеет значения, чтобы вы больше получали резидуального бонуса. Это, это, вам не нужно приглашать еще больше и, больше и больше людей, хотя это тоже имеет значение. Имеет значение какие 24 вот эти человека имеют депозит, насколько они довольны тем, что им сегодня, какая приходит прибыль, потому что в данной ситуации, я еще раз говорю, маркетинг всегда будет работать, если классный продукт. Продукт на сегодня делает потрясающие прибыли, потрясающие прибыли. Что будут делать все люди, когда приходят сюда только за дни, каждый приходит только за своими деньгами. Каждый будет думать о том, чтобы вырастить свой депозит. А депозит, получая каждый раз по 500, по 1000, человек однажды понимает, ага, мало, надо, надо по 10. И он начинает выращивать, он начинает выращивать свои депозиты. И уже суммарный объем прибыли, который выводят ваши люди, через там, полгода он один, через год он другой, через два года он другой. В таком, вот в таком если рассматривать именно стратегию бизнеса, то входящие деньги, входящие бонусы это очень классное подспорье, но они разовые. Это разовая работа. Подписываете вы людей, работаете вы на то, чтобы поток людей приходил, новых, познакомились с нашим продуктом. Вы получаете реферальный матричный бонус. Не подписываете – не получаете. Да? Что такое резидуальный бонус? Уже люди зашли, уже люди посмотрели, уже люди потрогали, они уже разобрались в продукте, им нравится, и уже каждый сам со своим депозитом начинает колбасить. Работать уже стараются быть клиентами и так далее. Что происходит? Этот по 400 долларов при профит получал, а теперь он по 2000 получает. Этот по 4, по 5 тысяч, а теперь он по 10 тысяч. Что у вас растет? У вас растет резидуальный бонус. Всегда. Если это разовые бонусы, в зависимости от вашей работы, то в данной ситуации это постоянство. Вот это постоянство, это регулярность и это постоянно растущий бонус. Даже, даже одна команда, которая э, сформировалась у вас, может быть, в самом начале, вы там попашите полгода, год сформируете команду, э, но эта команда может не расти, а деньги, которые команда растит, она вам бонус постоянно выращивает. Вот смотрите, какой пример. Вот смотрите, когда пример. Допустим, представьте ситуацию, что у вас а, вся ваша структура, я даже не беру сейчас 3,5% первую линию, да, мы возьмем просто усредним 1%. Ваша структура а, суммарно выводит 1 миллион долларов. Допустим, даже возьмем не в неделю, а в месяц. Суммарно ваша структура выводит суммарно 1 миллион долларов профита. Что такое 1%? Один процент – это 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов – это один процент, который пришел вам в виде резидуального бонуса. Кому-то 10 тысяч мало, кому-то много. Я просто рисую цифру, вы переносите на себя на свои задачи и уже смотрите. Много товарооборот, миллион долларов или мало, чтобы получить в месяц дополнительно ко всему, что вы имеете, дополнительно к вашей пассивной части, 10 тысяч долларов в виде одного процента, чтобы делать суммарно 1 миллион э, прибыли. Что нужно? Давайте в среднем возьмем, что каждый человек хотел бы выводить, хотя бы иметь ну, около 5 тысяч долларов чистой прибыли в месяц. Представим, что это, это маленькая сумма для многих, маленькая. Для многих, конечно, она большая, но для большинства людей она становится очень маленькой. Но она нормальная для того, чтобы иметь более-менее уже какой-то такой уровень жизни или на что-то там э, накапливать. Да? Примерно мы возьмем, что в месяц, я даже не в неделю говорю, в месяц человек вот имеет такой депозит, который приносит ему примерно около 5000 э, профита. Что такое миллион что нужно чтобы вот э, человек, сколько нужно людей которые получают по 5 тысяч, чтобы суммарно у вас был миллион не поверите совершенно небольшая работа это 200 человек группа 200 человек это небольшая работа которая получает в месяц примерно профит каждый лично около 5 тысяч долларов Суммарно у вас получится в структуре около миллиона долларов в месяц, и ваш резидуальный бонус получается 1%, около 10 тысяч долларов. Хочется вам иметь 20, значит, нужно сделать 2. Это значит, надо, чтобы люди либо выводили больше прибыль, значит, работать с людьми, с инвесторами, показывать, как они могут больше свои депозиты раскачивать, либо просто-напросто помочь каждому из этих людей. Научить еще по одному человеку, как зарабатывает 5 тысяч на пассивной части, даже на пассивной, я даже сейчас не говорю о структурировании, на пассивной части они зарабатывают 5 тысяч, вы получаете товарооборот, выводимых денег по резидуальному бонусу 2 миллиона и вы получаете 20 тысяч долларов и так далее. Вот такие вещи я хотела немножко пояснить на рисунке, чтобы может быть было более понятно. Вот. И а, еще один момент, когда мы получаем резидуальный бонус, мы его получаем либо, когда люди у нас а, выводят прибыль при выводе, либо мы получаем а, компания, то есть, есть есть люди, которые не хотят выводить, будут раскачивать там год, может быть, два свои депозиты, компания раз в 6 месяцев, раз в 6 месяцев списывает 30 процентов, о которых говорил Илья, при выводе, да, 30 процентов списывается, 15 процентов компания забирает за работу, 15 процентов идет в маркетинг для резидуального бонуса. Так вот эти 30 процентов раз в месяц компания автоматически списывает, и вы увидите в кабинетах начисления Unilevel бонусов, они прям приходят внутрь кабинета, вы нажимаете вывод, и они к вам приходят моментально в трон кошелек в виде из детей. Вот, так, ну вот, в принципе, небольшие пояснения, хотя я понимаю, что про маркетинг можно проводить в школу много разных и с разными разъяснениями, вот, что мы будем проводить в ближайшее время, будем, может быть, брать какой-то один отдельный кусок и уже его скажем расшифровывать прорабатывать потому что допустим отдельный, отдельный тренинг нужен вот я написала вам что нужно 200 человек да? вот чтобы 10 тысяч долларов зарабатывать чисто на индивидуальном бонусе, нужно команду 200 человек теперь требуется тренинг как эти 200 человек создать правильно правильно поэтому мы будем это делать как правильно структурировать и так далее в общем ребят наверное на сегодня будет достаточно я хочу сказать всем спасибо, кто был сегодня в субботу с нами, я хочу спасибо сказать Алексею, хотя он очень сегодня занят, но он с нами и он регулирует нашу конференцию и записывает ее. Я хочу спасибо огромное сказать Илье. Да, конечно, конечно, если есть вопросы. Так. 24 человека, Катерина спрашивает, неважно, на какой пакет зайдут. Абсолютно неважно 24 человека, главное, чтобы суммарный товарооборот первой линии, суммарный, был 128 тысяч человек. И нужно еще сказать, Екатерина, вам нужно поднять руку, чтобы вас Алексей увидел, когда он включит вам микрофон. А еще нужно сказать, что для того, чтобы сделать плейсеттера, вот эти 24 человека и товарооборот 128 тысяч долларов это нужно сделать в первые 30 дней с момента регистрации с момента регистрации в, в дези вот и когда вы это делаете у вас в кабинете включается счетчик вы это видите у вас там отсчет пошел дней вот если вы в первые 30 дней уложились вот, значит, вы, вы вылетаете на эту квалификацию. Это как бы быстрый старт. Это, это, это, квалификация Золотой эписедры дается для тех, кто быстро стартует, очень активно стартует вот, и очень, очень быстро приглашает людей. Так, вот Алексей, если можно. Можешь... Да, включили микрофон. Добрый день. У меня, смотрите, такой вопрос по выводу прибыли. Я, в принципе, поняла, да, что когда клиент-партнер клиент выводит прибыль, с него удерживается 30%, с, этого, с этих процентов идет резидуальный бонус. Но вопрос немножко в другом. Вот сегодня один из клиентов, он выводил а, тоже прибыль еженедельную, допустим, но когда он снял, там в кабинете было написано, такая сумма сняток, к получению такая. То есть мы не увидели, что 30 процентов с него было снято. Как это отражается в системе? Это как раз вот так и отражается, что э, в истории написана сумма, которую он ставит на вывод. То есть на вывод ему дается э, сумма чистой прибыли. Да. Вот. Так вот э, в истории написано, там же два столбца. Написано, что сумма, которую вы поставили ордер, за, заявку на вывод, одна а получает он ее другую именно за вычетом 30%. То есть там нету отдельной сноски, что вот именно такая-то сумма удержана. Она просто вот есть сумма поставленная на, на заявку и сумма полученная. А уже вот там, где у нас с вами отчетность э, торгов, вот где мы видим тело, наше, ну не тело, Илья говорит, тело, Илья говорит где у нас торговая сумма прописана, где у нас процент прибыли, вот эти, где вот несколько э, данных нам даны, там есть параграф, там есть а, строчка отдельная, а, именно комиссии. Они суммарно комиссии там а, прописываются, какая, какие комиссии были списаны за выводы. Хорошо, посмотрим. И еще один вопрос. Смотрите, вот я, допустим, вступаю в компанию, а, привожу второго, третьего, четвертого. Впятый Пятый мой человек, а, или как он? Четвертый мой человек э, падает по под, под второго. Я в любом случае по реферальной ссылке получаю пять процентов а мой второй э, компаньон, ну, который второй зашел, он какой процент получит? он а Если у него никого не было там, если у него первые три места свободные, то он получит э, матричный бонус 4%. А, вот, теперь поняла. Спасибо, Екатерин. И последний у меня вопрос. Как мне получить вашу личную консультацию? Так мы в чате все есть. Можно ли потом на неделе или завтра как-то с вами буквально на полчаса пообщаться, стратегию проработать? Можно, конечно. Вы можете у наставника спросить, телефоны или телеграмм. Я, мы, мы все лидеры между собой дружим, поэтому у всех есть наши контакты, наши телефоны. Хорошо, благодарю. Пожалуйста. Там у Роман еще хочет спросить. Да, да, да. Слышно меня? Да, Рома, привет. Ага, привет, привет. Катя, я вот хотел спросить, вот когда мы заходили в ноябре, кто брал сразу пять пакетов, нам говорит, что до 10 если даже кто-то будет заходить на более высокий пакет, нам все равно будет падать. Это да. сохранилось или нет? Да, конечно. А, а, а вы зайдите, посмотрите в кабинет, у вас открыты все 10 вот этих вот Ну да, вот. да. Вот. Я то есть это хорошо. У нас разделение произошло 50 на 50. Да, Будете да, участвовали да. в акции шикарной. Ну да, да. И еще, вот прошлый раз я с телефона слушал, почему-то у меня не включался микрофон, ну ладно, это неважно. Я столкнулся с так... такой момент был. Разговаривал с одной дамой, она говорит, ну все здорово, все прекрасно, интересно, но говорит, вот я захожу да, там, в интернет, там ищу индотек, я о нем много чего там нахожу, и все здорово. А вот скажи, а вот о Дейзи, вот какое отношение вот Дейзи и Индотек? Вопрос в том, что есть какое-то соглашение, ну вообще что-нибудь есть такое, что вот ну, они как-то взаимодействуют. Роман, я, я рекомендую вам послушать одну из встреч последних официальных, когда проводили вот основатели Илья, Эдуард и Джереми. Uh -huh. они проводили и они говорили о том что да у них есть определенные соглашения но естественно что их никто никому демонстрировать не будет это их внутренняя договоренность внутренние контракты uh -huh. которые ну не публикуют well, вот. вот поэтому вам будет достаточно показать что об этом сами основатели говорят и этого будет достаточно есть если вы не найдете я найду я вам потом скину у нас одна вот Летние встречи были, проходили, и там они говорили. Ну, просто, что вот она говорит, что вот я зашла там в интернет и хотела вот, ну, вот это взаимодействие там увидеть какое-то, что деньги вроде отдаешь в Дейзи, а как бы на самом деле деньги уходят. Ну, Значит, смотрите, так. поясню маленький момент. В Дэзи мы деньги никуда не отдаем. Вот как раз в данной ситуации новшество всей этой системы, уникальность всей этой системы заключается в том, что Дейзи к нашим деньгам не прикасается никаким образом, никогда. Ни на секунду. Почему мы с вами скачиваем Tron кошелек, когда регистрируемся? Потому что наш, наша DAISY – это смарт-система, это децентрализованная система. Для этого нужен блокчейн. Мы используем блокчейн Tron, поэтому сначала мы регистрируем у себя кошелек троновский, и уже наши реферальные ссылки через блокчейн Tron мы регистрируемся через смарт-контракт, мы регистрируемся в DAISY. Когда мы с вами покупаем какой-либо пакет смарт Контракт прописанный, аудированный, да, там, там очень серьезный, там, то ли 9, я если не буду врать, кажется, 9 контрактов внутри смарт-контракции. Так вот наши деньги с вами, вот все наши купленные пакеты, и они не в дези поступают, они поступают на, на платформу блокчейна, где по смарт-контракту они распределяются, часть уходит в бонусы, а часть уходит в работу индотек. Почему мы эти встречи очень много говорим о доверительном управлении и о надежности Эндотек? Потому что наши деньги поступают в работу именно к Эндотеку. Вот они с нашими деньгами работают, но они наши деньги получают через смарт-систему ДЭЗИ, потому что по-другому мы не могли абсолютно никак в Эндотек попасть. Чтобы по-другому попасть в Эндотек, нам надо с вами иметь миллион долларов. Эндотеку наши мелкие инвестиции не нужны, они не работают с маленькими деньгами. И Дейзи наши деньги объединяет маленькие, направляет их в эндотек. А вот эндотек имеет на сегодня массу всяких, всякой доказательной базы, начиная от репутации, многих лет вложенных, аудита и так далее, которые нам говорят, что доверять им можно эксперты высочайшего уровня, и мы видим, как, какие алгоритмы они для нас создали, какой, какой профит они нам делают. А Дези, они к нашим деньгам не имеют никакого отношения, поэтому в данной ситуации а, и бояться не, не, нечего. То есть нет финансового отдела, нет какого-то там распределения комиссий к, по, по бонусам и так далее. Этим всем занимается смарт-контракт. Чем занимаются наши фаундеры, наши основатели, так это маркетинговым а, развитием. То есть они помогают нашим людям Понять, что такое инвестиции. Они, они продумывают uh, систему образования, они продумывают систему информативности, потому что, конечно, комьюнити, наша комьюнити, огромное количество людей, это интересно эндотеку. Это интересно эндотеку с большими объемами работать, большим, потому что впереди очень много планов разных я Я так понимаю, что uh, нас очень много впереди, чего интересного ждет. И, конечно, сегодня uh, побеждает только те структуры, которые есть, технологии, плюс огромное комьюнити. Поэтому эндотек заинтересован в комьюнити, а наша комьюнити получает благодаря эндотеку сегодня ну, такие плюшки, что ой-ой-ой. И, и в то же время защищенность, сохранность и надежность, она, она базируется именно на таких технологиях. Хорошо, Катя, спасибо. Единственное, что может быть просьба, может быть как-то вот более Сжато так, коротко, вот в чат может сбросить, вот, вот это вот то, что это смарт-контакт, который Давай сделаем так, вот то, что ага. я сейчас сказала, ты сам сожмешь, а -а -а. коротко и наговоришь. А -а -а. Это а -а -а. будет лучше. А -а -а. Вот. Ладно, договорились. Спасибо за вопрос. Ребят, если вопросов больше нет. Вот, я, Илья, Алексей, если вы микрофоны уже брать не будете, если мы закончили, тогда мы останавливаем запись, я сделаю промо на следующую объявление на следующую неделю, значит, у нас с вами потрясающе запланированы три мероприятия на следующей неделе, это вторник, четверг и суббота, в то же время выйдут посты, выйдут объявления, я вам хочу сказать так, на следующей неделе будет три мероприятия, которых еще ни разу за полтора года не было, на, на, именно в плане мероприятий. То есть будут настолько важные и необычные а, информации на следующей неделе, которых даже нету в записях, нигде вы в интернете этого не найдете. Они настолько ценные, они настолько сейчас тщательно готовятся, и они настолько нужны для понимания того, где мы находимся, что просто, не знаю, донесите это до своих команд, чтобы максимально все были, потому что ну, смотреть в запись я понимаю, что тоже имеет место быть, но все-таки личное присутствие, оно совершенно по-другому действует. По-другому проникает к вам в голову и к вам в сердце. Поэтому хороших вам выходных. Всем большое спасибо. Встречаемся во вторник. Вот, приглашайте людей, рассказывайте о Дези. Помогайте людям становиться богаче. Помогайте людям становиться свободнее в финансовых целях, мечтах. мечтах. Вот, всем здоровья. Всех обнимаю. Алексей, останавливай записи.